Тань, я прошу да. прощения, а, ну, Ярослав все-таки 15 лет тому назад тоже уехал, поэтому он меньше, наверное, все-таки знает то, что происходит на сегодняшний день в Минске, да. в частности, или в Беларуси, но, тем не менее, а как э, стоит, обстоят дела, ну, мы знаем, все-таки Китай, Индия, вот я посещаю Индию. И центр Сангей, на самом деле, это центр здоровья, а, это, я бы сказал, центр знания, которые знания дают соответственным образом здоровья. И поэтому мы знаем, что весь Восток как-то он по-другому функционирует. Если у нас, я уже говорил, мы с это, об этом говорили с Ярославом, если а, западный мир энергию измеряет в джоулях, то вот в Китае почему-то энергию в джоулях не измеряют. А как обстоит а, дело? с восточными вот, мудростями как обстоит дело в Минске, в Беларуси, с тем, что все-таки материальный мир западный он, ну мягко говоря, другой, чем восточный мир, как к этому относятся? Вот, разделение на элементы, тонкие элементы, там, воздух, земля, там огонь, и так далее. Чем вымирают энергии белорусы? Ну, да, можно сказать, да. Как есть что-то какое-то мировоззрение изменение, за вот эти там 20, скажем, лет? Ну, есть шмат людей, которые захопляются такими речами, как усходняя философия, как йога. Йога очень популярна в Минске. Да? Есть... У нас даже есть часопис, который называется «Йога плюс лайф». Велимый mm -hmm. добрый часопис на русской мове, я сама его читаю. Русская мове, который называется йога плюс лайф. Лайф это. Йога плюс лайф. Йога на лайф на английском. на русском, на да. Не, весь. Назвал вся на английской мове. Часопис на русской. Я сама его читаю, люблю. И там пишут про медитации, про разную кухню. Там интервью с людьми, какие побывали в Тибете, выкорректируют вот эти все практики, ну ведь шмат студию йоги. Самая, допустим, я читаю не белорусские сайты, не не российские на эту тему. Я читаю сайты, какие створили эстонцы и малазийцы, допустим. Мне интересно просто. Там они, ну я потом могу поделиться. Это интересная тема для меня так сама. Да. Так, и... да, ну, конечно. Тогда это наша тема если — Таня, всё, ты наш человек. — Да, вот я как раз хотел сказать, если Таня это интересно, она наш человек. Так что в следующий раз мы выходим в в эфире на русском языке. Надеюсь, Таня по-русски говорит точно так же замечательно, как и по-белорусски. Поэтому мы можем и на эту тему поговорить. Я просто почему задаю вопрос, потому что одна моя очень хорошая знакомая, которая уехала из Минска где-то лет 35-37 тому назад, она... Она говорит, она первый раз посетила э, Минск э, вот за эти 35 лет. И она говорит, ну, для тебя, для меня, имеется в виду, и для центра, это, ну, просто, так скажем, поле непаханное, потому что сейчас все открыто, а, и теперь люди действительно интересуются вот этими восточными какими-то там философиями, науками восточными, энергии, неизмеряемые, повторяю в джоунах, а, и если ты туда, мол, типа там где-то приедешь или будешь вот рассказывать, то это будет воспринято э, ну, вполне адекватно, э, не какая-то там, вот, приехал там откуда-то там запада там, или там, тем более еще из Индии человек, который что-то говорит, какую-то ерунду. То есть люди уже стали э, ну, образовываться в этом именно ключе. Я ведаю людей у Минску, которые наведывали центры йоги, допустим, у Америки. Америцы, и они жили в джунглях, альбо ну, вставали там с першими промнями солнца у 4 годины, ранницы у летку, ходили 10 и медитировали в горах. Ведаю людей, которые ездили в Индию, так само у вот такие такие ну, у Минску есть такие люди, просто я не бачу всех, сама не наведываю. Ну, нажай, они, все, они, все, они сидят там в медитации, или, или там, или тут, но поэтому вы их как бы не видите. Медитация это вельми просто, я сама умею это робить, и, и ну, цикавые вельми речи доведалась, дякуючи этому. Это у меня началось, годы, может быть, 5-4-5 годов тому. Вы ведаете в Беларуси одной-то наступил момент, у кожного, может быть уровное дни, але был один день, коли для многих людей. Вот с отбылся разгон площади 10 снежня 2010 -го года. После всех этих обшуков, ворваний у КДБ и так далее, раницы мы ехали до Кто откулил, То есть из офиса, то есть из под стен турмы. И... Мне было у автобусе, когда я ехала, абсолютно ясно, что у нас три шляхи. Турма, иммиграция, альбо вот некое такое болото и, и диссидентство при этом. И я подумала, что требуется найти четвертый шлях, потому что мне все три не совсем подходят. Я решила, что нужно искать этот шлях внутри себе, И тогда я медитациями, практиками йоги и так далее. Розными такими вещами. И шмат для себя нового открыла. тому Просто я это не рассказываю всем усим, кого бачу, скажем так. Вот вот у нас тут можно рассказывать У И сейчас, Таня, ты упомянула насчет тюрьмы, я вспомнил как раз это тот самый пресловутый улицу Володарского, где был самый главный роддом, где рожали Практически все, а напротив этого роддома тюрьма, я не знаю, сейчас она есть или нет, и прямо закон то Это просто удивительно. Шлях Беларуси прозвули сюда. Это просто удивительно, да? Все это заховалось. И роддом, и турма. Все на месте. Я литерально позавчора там и шла помочь. Просто я учился в 30-й школе, которая находилась на революционной А это тот же самый маленький такой квадратик И там довольно часто мы гуляли Там магазины, там гастроном, там пожарка, если была Сейчас, наверное, ее уже давно нету Есть пожар, пожар есть Этот квартал зараз у нас весь реконструируется, И там шмат будинка перебудовывается и будуются новые Пожарка стоит, але я не звернула увагу, у тебя есть там пожарные машины. Может быть, она зачиненная стоит? Але гасить комусь пожарка застанется за усёды. Ну вот, вот так вот незаметно жалко. мы перешли от политики к какой-то философии китайской, восточной. Uh, но если мы, скажем так, uh, будем закругляться, и я хочу напомнить нашим радиослушателям, uh, те, кто будет это смотреть, uh, поскольку программа это будет, естественно, она записывается, она будет потом обработана и введена на канал YouTube uh, центра SunGate. Если, кстати, кто-то хочет посмотреть или послушать это все, то это uh, мы идем в YouTube.com, YouTube и там мы находим SunGate Центр. Сангей-центр. Там есть два канала, один на русском, один на английском. Ну, и вот после того, как она будет выставлена, эта программа, на канал YouTube, она появится и в фейсбуке Ну, поскольку теперь уже у нас друзей много, и у Ярослава, мы, а у нас Ярослав, а теперь уже и вот практически целая Беларусь. Я вот наблюдаю, сколько тут у нас в эфире людей слушают, и сколько вот видели тот пост, который мы анонс сделали об этой программе. Uh, ну, могу вам сказать, что ну, это много. Вот у нас была до сих пор одна маг, и, как мы ее называем, uh, маг и волшебник, которая, кстати, же, uh, проживает там же в Минске. Uh, вот только у нее было больше, но у нас с помощью своих uh, магических техник uh, туда uh, людей как-то нагнала, потому что там было там за два дня там, полторы тысячи человек посмотрела этот пост. Ну, слава богу, мы подбираемся практически к тысячу. И это всего за полдня, потому что анонс был выставлен где-то днем вчера, то есть в субботу вчера. Ну вот таким образом. Михаил, можно опошнее обсуждение. Татьяне поколим поколи ее еще час в эфире. Татьяне, протендент у кандидаты у президента Республики Беларусь код барсик znajшоуся тене а это Нет. персонаж или это... Это кот эль... реальный. Эль... Кандидат... Или это кандидат... родственник. Кандидат у президента. Йон альтернативный, я хочу ведать. Будут будут есть... альтернативные то есть... выборы. То есть белорусский Дональд Трамп. Практически. Ну, послухайте, Сябрыл, это вельми сумная тема. Мои коты вот утраурят сегодня целый день, после того, как я перепостила эту Вину. Але хочу сказать, что мы с Сябрами обмерковали и вырошали, что политика альбо происки режима тут ни при чем, что это кахание. Так что просто сбег, это свое некое... <связано> а учины и вернется худко. Ну, Во скольких кандидатов у президента губили бабы, скажем так? Так я и отрымался. Шершель Афам. Шершель Афам. Так мы и заканчиваем <связано> да. На позитивном тоне. Вильми позитивном, <связано> <Вильмя> позитивном тоне. позитивном <связано> тоне. Неужели, неужели нынешнего президента может это сгубить? По-моему, он очень так это. Твердо Барси, стоит бар, своем пути. Бар, бар, Барсик мох. Серьезно? Их, их, Но... их, их, барсик вот... Я, вообще вот говоря, хотел спросить э, о таком известном и таком популярном и всеми любимом человеке, как э, Петр Миронович э, Машеров. Но, наверное, у нас уже время нет. Наверное, мы оставим это на следующий раз. Я думаю, что э, бабы кандидатов президенты и и самих президентов никогда не проиграмотным подели, и они наоборот могли бы им вельми допомочь, да альбо э, калип сами стали президентами. Правда, я покауль не ведаю, кто это мусить быть. А, ну, а мы-то знаем у нас, все-все все, ну, ну, ну, я, я думаю, думаю что законная, что... так. Слава, я думаю, что за опошные реплики феминистки нас обоих придушить. Морально. Кто введал? Морально, может быть. Тогда я их вырежу с программы. На всякий случай, чтобы вы были спокойно себя чувствовали. А так не сдаемся. Все, дякую всем. Михаил, Татьяна. Я надеюсь, что мы узнели настрой многим людям. Да, дорогие друзья, мне остается только напомнить о том, что у нас в эфире было два независимых журналиста. Это Ярослав Беклемишев, это Татьяна Снитко, город Минск, Беларусь. Ну, а у микрофона был ведущий программы, руководитель центра сан гейтс Михаил Мелихов. И наши координаты такие: это восемь четыре семь два два шесть девять девять пять шесть. Если кто-то хочет задать вопрос, Ярославу или Татьяне, если кто-то хочет что-то посоветовать, порекомендовать, обсудить, поспорить, пожалуйста, вы можете это сделать. По, по желанию главного, кстати, сказать, редактора, простите, Ярослав, я как-то забыл упомянуть о том, что вы недавно вступившую в должность вот, главный редактор, посоветовали нам сделать на главной странице такой, скажем, в меню поставить такой тэб, это по-английски называется, или пункт, как форум. Поэтому у нас уже есть вот этот вот форум, куда любой желающий, что с Соединенных Штатов, из Соединенных Штатов, или из Беларуси, Минска, или откуда угодно, может, в общем-то, сделать свое замечание, на котором постараемся ответить. Спасибо, Михаил, не постараемся, а на все реакции на форумы я буду отвечать постоянно. Замечательно. Букв буквально с сегодняшнего дня. Да, ну и еще раз, мы, вы и мы можем все это дело посмотреть, узнать, если мы пойдем на... Uh, тройное W sungatesradio.com. Sungates ⁇ это солнечная ворота, переводим на русский язык, на конце только буква S. Sungatesradio.com. Uh, и если мы откроем эту веб-сайт, то внизу страницы у нас будет плеер. Если мы нажмем кнопку Play, то мы вот будем слушать наши программы, которые идут, конечно же, в записи, но они в то же время идут и в живом эфире, таким... Какой сегодня была вот эта программа, она шла вживую, причем, напомню, впервые э, в Соединенных Штатах Америки эта программа шла на белорусском языке, то есть мы сделали, так сказать, почин э, на белорусской мове, и, э, ну, с этим мы э, все, э, нас, вас, мы поздравляем, и большое спасибо, Татьяна, большое спасибо, Ярослав, и до будущих встреч в эфире. Спасибо. Спасибо, Великим. Всего вам доброго. Доброго дня. Спасибо. И вам также. Yeah. Yeah.